ребят привет сегодня вам хочу рассказать об обменнике в призм который работает на полном энтузиазме и что это для нас значит для нас это значит то что данный обменник не берет комиссию. В последнее время очень много людей стали писать. Вот я раньше а, был в рой-клубе на Сиги не продавал, покупал монеты. Где мне теперь можно это сделать? И я вспомнил, что есть такой обменник Найра Н. А, я им, к сожалению, не пользовался, а, но Слышал очень много довольных положительных отзывов, знаю администрацию создателя данного обменника и мнение о нем сложилось исключительно положительное, поэтому вот решил поддержать проект ребят. В Инфополе мне очень редко попадается этот обменник только в чате данной команды, но это все, наверное, связано с тем, что в данном обменнике нету реферальных ссылок, то есть если ты сюда приглашаешь людей, то ты не получаешь с этого процента. Связано это, еще раз напомню, с чем, что ребята делают все на полном энтузиазме, за это не получают никакую оплату. И я считаю, что такие действия надо только поддерживать, потому что со своих собственных средств ребята развивают сервисы, тут обменов по сути не так уж и много. Хотя предложения вроде бы выгодные есть. Регистрация довольно простая, вы вводите почту, придумываете пароль, потом к вам на почту приходит сообщение и вы переходите по ссылке подтверждаете почту вроде все делается так давно уже я тут зарегистрирован и мы сразу попадаем в, в мой кабинет в мой личный кабинет где юзера ид указывается по нему кстати можно переводить а, также без комиссии внутри сайта внутри этого сервиса различную криптовалюту а, и ваш email. также тут отображается по вот этим всем пунктам я думаю ходить не надо. Редактировать профиль вы там можете изменить, добавить о себе информацию. Двухфакторная авторизация также присутствует. Рекомендую со всеми вообще операциями связанными с деньгами защищает двухфакторной авторизации. Кошельки тут также можно указать номера всех своих кошельков, которые тут присутствуют. Телеграм номер, чат поддержки, телефон, записная книжка и также можно прикупить серебришко вот мы видим инвестиционная нейромонета серебряная этот вопрос я не изучал но я думаю если вам будет интересно вы сами с этим разберетесь также можно нажать на кнопочку кошелек и посмотреть какие в принципе криптовалюты тут присутствуют вот мы видим некое количество их тут есть наверное 10 популярных монет и также присутствует криптовалюта призм а, тут где кнопочка сервисы нажимаем на три полосочки и переходим в сервис p2p обмен это в принципе тот раздел который нам нужен чат болталка давайте перейдем сюда он абсолютно глухой тут также можно прикреплять файлы весом а, не превышающим 500 килобайт а, также чат обменника присутствует, где можно уже вести дискуссии по поводу обмена ну и p2p обмен а, Дальше кнопки Мои сделки и Мои предложения. А у меня их, естественно, тут нету, но можно отследить действующие и, скорее всего, даже те которые раньше были произведены. Тут мы видим, вот сейчас мы на одной странице видим все сделки, которые тут вообще присутствуют. В основном это, конечно, криптовалюта Призм, хотя и USDT. Вот продает человек USDT от 15 до 59 долларов. И второй вот такой же. А тут цена фиксированная. А тут продавец даже предлагает поторговаться Например, я хочу продать криптовалюту Призм по 20. 8 копеек нажимаю кнопку продать и мне тут пишут уважаемый пользователь чтобы проводить сделки вам необходимо подключить telegram почтальона номи для этого перейти нужно вот по вот этой вот ссылке я перехожу но на самом деле telegram почтальона я уже подключил мы попадаем в бот Нажимаем запустить, это slash старт, прописывается автоматически. А далее следуем инструкции, я выбрал русский язык, поскольку свободно на нем говорю. И дальше подтвердил, что уже зарегистрирован на платформе NeiraN. А дальше я вписал свой email, по которому я регистрировался. И мне сказали, что на почту пришло письмо с подтверждением. Я перехожу на почту, у меня там есть ссылка. Вот, я по ней перешел, и Номи пишет мне: Вы молодец, у вас все получилось, я буду на связи. До скорых встреч. Для этого мне надо перейти обратно в мой кабинет, мой кабинет-профиль, и посмотреть, действительно ли у меня все подключено. Все, мы видим, мой аккаунт, я Кальмаков. Теперь теперь мы переходим в P2P-обмен. И давайте посмотрим, как вообще а, происходит сделка. Покупать ничего не буду, потому что а, тут в основном, какое мы видим, кстати, где, где мы видим, то, за что продают. Вот условия сделки и платежные системы. Быстрая сделка, покупка-продажа за 5 минут. И мы действительно можем это отследить а в такой удобной колонке, она очень важная для P2P обменников, это среднее время сделки. То есть вы видите покупатель или продавец тот кто создал лот за сколько в среднем он проводит сделки 7 минут 1 секунда но ну, тут хоть и написано 5 минут но 7 минут это тоже не очень долго потому что в некоторых петупис сервисах реально часами а в некоторых и сутками люди могли ждать завершения сделки тут мы видим что все в пределах 7 минут и даже есть вот пользователь, который за полторы минуты все проводит, но отзывов у него нет, как положительных оценок, так и отрицательных нет. А вот если мы возьмем в пример Вячеслава, то мы видим, что в районе 8 минут он завершает сделку и 164 положительных отзывов. Именно на эти два фактора я вам предлагаю и смотреть, когда вы будете и на этом обменнике, и вообще на различных других обменниках, где будут присутствовать данная статистика, обращайте внимание именно на вот эти показатели количество сделок сколько их было положительные отзывы и среднее время сделки это самые важные показатели и если они все в норме то сделка пройдет скорее всего максимально приятно для вас давайте попробуем нажать купить монеты и что у меня сразу открывается во первых я тут не смогу купить монеты потому что скорее всего ну почти все лоты выставлены на российские банки а у меня российского банка нет. внимание чтобы партнер быстро получил сообщение о том что вы приглашаете его в сделку обязательно напишите ему в чате он мгновенно получит оповещение от вас скорее всего как раз таки вот в телеграме в этом боте и придет уведомление вы сейчас находитесь на предварительном этапе общения с партнером. Перед основной информацией, частью сделки, вы можете посмотреть или обсудить в чате дополнительные условия, способы оплаты, поторговаться о цене сделки, что тоже не лишним будет, да. Все-таки отношения рыночные. Далее, тот, кто принял предложение вносит цифру количество монет и нажимает кнопку открыть сделку вот тут все можно э, пообщаться пообщаться потом ввести количество монет и открыть сделку также указан вот telegram продавца и другая статистика сколько всего сделок было сколько сделок прошло по своим предложениям ну и среднее время сделки условия сделки не всегда удается Вовремя менять курс призм в предложении на P2P, поэтому предложите вашу цену за призм на текущий момент. Ситуации бывают разные. Когда-то монеты есть, когда-то дефицит. Если монет достаточно, думаю, мы сможем договориться о разумном компромиссе. А вот вся информация, которая тут указана. И курс обмена, в принципе, тут написан 1 призм, 1 рубль. Но понятное дело, что это все вида изменяется, потому что цена договорная. А потом, когда мы в чате все обсудим, нам надо будет ввести объем призм, сколько монет мы хотим купить, потому что это продавец, указываем от 2 до 20 тысяч, а продавец уже, скорее всего, укажет стоимость одной монеты в пределах той, которую вы обсудите. А в чем плюс P2P обменов вообще вот таких вот сервисов, это то, что вы будете переводить деньги продавцу напрямую, а те монеты, которые этот человек продает, они уже находятся на этом сервисе, и в момент открытия сделки монеты у продавца с баланса замораживаются. То есть он их не может просто взять, принять от вас деньги и вывести их к себе на криптовалютный кошелек призм. Нет, эти монеты замораживаются до окончания сделки. И также тут есть модераторы. В интернете очень много мошенников, и понятное дело, что... Они могут работать так. Вы им переводите деньги, они говорят, да нет, никаких денег я не получил, и обвинить еще вас в мошенничестве. Именно для этого и созданы модераторы, которым вы сможете отправить скриншот или чек, что вы действительно совершили данную операцию, и то, что человек не хочет вам отдавать купленные вами монеты. И модератор, когда получает объяснение, доказательства с двух сторон, если возникает естественно спорная ситуация то он уже сам принимает решение в ту или иную сторону то есть выступает в качестве судьи но ну, на самом деле, в последнее время я очень редко на P2P-площадках сталкиваюсь с подобными способами обмана, потому что, ну, понятное дело, что мошенникам тут ловить нечего. Их очень быстро выводят на чистую воду, и, естественно, никакой прибыли, кроме потерянного времени, они тут не получают. Единственное, что некоторые P2P-площадки обладают таким функционалом, что конкуренты, вот конкуренты, сервис P2P обмена, переходим и видим, сколько тут есть продавцов. На самом деле их тут немного, мы видим три продавца, даже два продавца, которые продают криптовалюту призм. И, например, вот Вячеслав увидел конкурента в этом пользователе и он нажимает «Купить». И на многих P2P-площадках этот ордер уже замораживается, потому что он как бы является открытым и пропадает из вида. Таким образом, некоторые продавцы или покупатели могут устранять конкурентов. Но, как мы видим на площадке Neyro N, функционал немножко другой. Тут все удобно, тут ты вступаешь в сделку именно в тот момент, когда у тебя начинается общение с самим продавцом или покупателем. Мне кажется, это тоже очень удобно. но ну, никаких проблем, я думаю, у вас возникнуть не должно. Также вы можете добавить предложение. Тип сделки Я хочу, к примеру, продать. Выбираем тут монету призм, где же она тут есть. Объем от 10 тысяч. Давайте. До стальки. Свободная цена. Мы выставляем свободную цену. Тут, кстати, есть очень много условий сделки. Например, только все вопросы согласуем в чате. Смотрите комментарии сделки. Приблизим цену к текущему курсу возможен торг по цене хотите больше монет пополню быстро то есть все вот это вот мы можем выбирать и платежные системы виза Mastercard, быстрые платежи то есть в принципе даже вот за наличку в москве это все можно сделать а тут уже на ваш страх и риск кстати мы видим что даже и белорусский рубль и даже указаны банки белорусские альфа белорусбанк белинвест почти что ну не все банки конечно но самые основные банки тут присутствуют мы эти все пунктики выполняем и нажимаем добавить что же мне сейчас напишут у вас недостаточно монет на счете вот именно то о чем я и говорил то что тут мошенникам вас надрить не получится если вы как второй сделки переводите уже напрямую продавцу или покупателю средства то он тот, кто предложил сделку, он обязан эти средства иметь уже у себя на счету. Таким образом, если кто-то боится P2P обменников, то вы будете в полной мере защищены модераторами данной площадки. Напомню, что репутация у них хорошая. Никаких претензий я ни разу не слышал. Напишите, кстати, вы в комментариях, что вы знаете об этой площадке, что вы слышали об этой площадке. И если знаете руководителей данного сервиса, то тоже можете написать, свое мнение как отрицательное так и положительное возможно это кому-нибудь поможет если также будут вопросы по площадке то можете их задавать прямо в комментариях под видеороликом я постараюсь разобраться ответить вам на них прямо там в комментариях или это сделаю другие люди которые будут в этом компетентны но на сегодня все ну и ссылка на обменник, как всегда будет находиться в описании